да, Не знаю, но у меня в случае есть скутер. Просто решай, куда мы поедем дальше. Составляй программу, так сказать. Я посмотрел. Я выполнил плейс. Вот, мы уже дали три и две тысячи. Или на чем-то, что можно выполнить? На какую? На телефоне произошло немного упсайва. А сейчас два. Так, второй контроль. Сейчас. Джи, Владик, ловот, на задание. Обычно нефтяной стол. И там встретимся, да? Где? В общем, на нефтяне. А, нет, я на этот стол поехал. А, а где? Это южно. Это с Болгом. А ты как ты где? Семнадцать тысяч. Вот я понял, сейчас еще получается, ты можешь быть какой-нибудь специалистами. Ну, вопросов, зачем? ]こ... Ну да, когда он нет хочет, не хочет слушать. Не, как бы, слушай, смотри, я могу получить... Суммаче не фермер, что 1000. Правда, на ферме может 5, 000, если там на О, и не уничтожай, и получишь 5000. Это нам там задолговать. На Я факт ждал. 100 тысяч, на что я Почему машина с тобой может бездомной? О, Ну, сколько класса. Ну, а куда мне в флоти? Дай мне, давай, давай, давай, давай, давай. А, давай, А, давай, давай, давай, давай. А, давай, давай, давай, давай. А, давай, давай, давай, давай, давай. А, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, скажу даже для меня это камера ты не росик это не росик это не это не росик не росик это это не это не росик это не росик Чувак, ехал по встречке на своем мотоцикле супер-крутом за полмиллиона рублей и врезался в меня. Слишком много пилотов на работе, выпят очереди. Я на ферме, короче. Кикнул игрока погнанный лет. Перезводите. А Весом причина. Ну, может, помеха какая-нибудь. Работать на ферме можно с третьего уровня. А у тебя? МН, статистика... У меня второй. Очки это а, три да. из шести. Тогда-ка выступ выполняй. Так, Второе задание. Шоу. Да, ладно. Сюжет. Старый знаком? Нет, это не так, он не дает XP. Почему? А, да, только деньги. Внешний вид, экскурс по стилю. Боевые искусства. Я по-моему. Фи... Так. Ну хорошо, давай тогда. Магазин одежды. Пизнес. Куплю форму пошилок рубье. нет. Бюджет 350 тысяч. Это тоже на время. Магазин одежды. Вот. Нижегородского. А где Нижегородская область? Карта. Ой, Нижегородская область это в Почему? Че челу машина в рулетке выпала. Четверка. вас двадцать один. Магазин одежды разомасливаю. Вот вижу. Есть поближе где-то. Опыт на Такбусаевы есть ресторан, закусочная. Тотовый. Вот, у магазин на это поближе. Я скин пока что лучше не покупай, не трать деньги просто так. Так а мне опыт нужен. А-а-а! А Если что, экскурс, экскурс по стилю это не то. Почему? А, это задание внешний то? вид. По стилю это что-то другое вроде. Там что-то очки какие-то купить, да. Влог два Я по сути, сейчас работаю только на XP. Потому что денег у меня много. У меня больше. Ну у тебя у -у -у. больше конечно, но у меня же и в банке 50 тысяч на руках 17. А сходу у тебя в банке 50 тысяч? Так ты ж мне давал в прошлый раз. Алло. <смех> так давайте, посмотри. Не... Нажми инвентарь, у меня в банке сейчас 40... 47 тысяч всего. Без а, инвентаря... в банке 4, я ошибся. Сейчас на руках 17. А так я получается вообще без ничего без ничего хожу. И на телефоне 500. Злаш. Кажется бонус. Бонус. бонус. бонус за промокоды размере 150 тысяч. А я как-то писал плейлист. Вот плейлист осталось отыграть 351. А плейлист. Промокоды выдаются только во время зарплаты. Бонус это вроде те, кто владеет бонусами. Вы получили 150 тысяч за промокоды. О, нифига прикол. А ты не один промокод ввел, что ли? Я 150 тысяч, но это за промокод скул. И... О, мусоровозы стоят. Помеха МЗ. Что означает эта помеха? Вот, одежда. Вход свободный. Вход свободный. Альт. Сейчас возьму какой-нибудь сам внешний скейн. Вот этот. все 2000 рублей и 1 XP. В сути, мне осталось 2 часика отыграть. И Сейчас, конечно, еще одно задание не сделать. Задание экскурс по стилю не дает. Первый автомобиль дает. Но у меня нет денег на него. Боевые искусства это долго. Обучение фермерству можно, конечно. Старый знакомый не дает, не дает, не дает. Другое ничего не дает, экспери. Короче, мне еще 2 часа, надо просто отыграть. Бабушка, привет! Какого? А мне эту машину. Какую? А 260 едет, и... Не знаю. Так куда мне ехать? Опа, стоп. Меня только что оскорбили. Какой-то человек пишет «Мать». С одной стороны, это точно не к чему хорошему. Чего? А, а где? А, что происходит? Литра. Так, с, с какой у меня максимал? Сейчас 100, 111. Да, у меня 111, но на внешне крутая. Ну, опять-таки на мопеде я разгонялся только что 200. Да, опять только а тут? Там я могу ехать вдвоем. А тут я могу ехать в четвером. Флэшкар. А тут есть что-то. А припарковать транспорт куда надо? Спарт. Ну, куда я его могу припарковать? Около спауны а -а -а. Так, ферма это налево. У меня, у меня, у меня около дома он припаркован. Ну, у меня нет дома. <laughs> Поэтому, по сути мне надо куда-то в другой место. Квадрат, это не против, если мы сейчас на заправку доедем. Заедем. Конечно же против. Что мы, же, мы же так хотим остановиться. Ну меня. У меня, один, у меня один процент! А, да Я не смогу, я еле-еле сейчас доехал. Доеду. Она и принули. Она. 92-й сюда. Что... Какой? 92-й. Хорошо, 92-й. Насколько заправить? На макс. А, надо ползуночек. 60. На СС закончилось топливо. У меня 0%. Попробуй поменьше. Один литр, хотя... И... 92 Один литр. Подтвердить. На СС закончилось топливо. Ты куда? Ой. Что, с, что с машиной делать? На, на этой, разве не назначены топливо. Эх, еще делать? Я не знаю. А этот... Стой, механики же есть. С060. Нет, С090. С090. Подожди, ты куда? Я за бензином. в смысле, куда? Где ты его найдешь? А где? Не уходи для кого. Я стою. А моя машина в батареи воды. Да. Мы сейчас туда и поедем. Там топлива нету. Ты мне? Или голосовой? Так, на чем мы поедем, если у тебя машина? Я... Блин, тут чел на международный проехал, я бы мог на нем заехать спокойно. Я автомехаников вызвал. А вот он возвращается. А, это между вот, междугородний, сто рублей. Кирилл на завязке стоит. Сейчас отпихну. Вот, Дополучие. Кирилл Бундар. Да, я, я доеду получать. Я сейчас доеду. И потом вернусь. И потом вернусь. Мне обидно, конечно, ну, если честно, обидно. Почему все не так? О, смотри, моется. Там, как... нет топлика. У меня же голосовой офф. Сейчас подожди, Ман. Мою... Все деньги то уже снялись, по сути. Громкость голосового чата сотка, Чего его не, не слышно? Ты вас слышишь? Настройки громко голосова 10 девяносто девять. мне. механик. Вот, поехал. Ты ему? Все, вот теперь мне это точно топливо ноль. Автомат убери, бери, бери, бери. Что сейчас делать-то будем? Какую царапину? Я А <связь> будешь? Ну, да с одной стороны это даже Не куча. ты сейчас перезайдешь там yeah. где там нет царапины даже тебя не я заб... yeah. yeah. Там Я ее не увидел, когда подошел. Но... Теперь заходишь? А, точно так. Ну так просто зайди в домик. Ты yeah. я... давно приколы. А у дома слышал клас, когда там. Я не нереально про. Нет, нету, братан. А. Сколько Что? Что? Точно нет. Мне вот интересно, бензина. На это из-за недостаточно бензина. Ну, почему? Механик, поэтому, так тут нет механика. Ну, не механика, а, тут, а дальнобойщик, который... Вот какой-то едет. Е почему механики-то не отвечают, так сказать? За сколько ты 15 скупал? А за 8 Ой. Мы же за 80 как купили, да? Ну, примерно. Сейчас Хорошо. Двигатель за. Нет, двигатель, ты еще был жив какое-то время. Попробуй еще раз. Sorry to no? Угу. Я все там же стою. Там тоже заправки не работают, я тоже здесь Ни одна не работает. Ау. Его не... Парень говорит, что ни одна заправка не работает. Нет, меня копчало. У меня, кстати, не было капчаления. <с> Как-то она то есть, то нет. У нее какие-то свои правила. На ламборготе не Это на ламборготе, да? И роллс. Автомойка. Используйте хорошо H. Но зачем нужна автомойка? Чтобы из ножки накапливался. <с> Это получается... Затем машину, видишь, что он у тебя такое пятнышко и, пол... и шкала у, него, у нее Сейчас, посмотрю. А под спидометром, ну где-то в правом, Да. да. Там Такая... и... Она пустая. Если, значит, если она пустая, значит, хорошо. Он она же запомнился. показывал карпас, что там ноль. Она полностью заполнится, значит, плохо будет. Ну, у меня полностью пустая. Это хорошо. <Слышко> Доставка топлива. Это ты по полям вижишь? Я тебя вижу. Это а сможешь заправить мою машину-то? А мы, мы, мы куда сейчас едем-то? На ферму? А, все, садись. Мы, мы на ферму сейчас или ищем заправку нормально? А там вчера ну, заправка будет, поехали, я там вот. купил. Сейчас заводится. Ключик, так сказать, встали. Сколько? 20, 25, ровно. Ну, получается, <с канистра <с это 1 четвертая. 15 получается. Ну вот, написано же сзади. <с hybrid> а как лицо менять? Mm. А, вот, В. <с> uh <-huh> а как, почему у меня лицо? Как-то поменять пора, можно? Направо, направо, <с Tara> по <с be heard> я знаю. А можно как-то настройки лица поменять? А, так как-то можно, я не помню. Ну, не знаю. Ой-ой-ой. Дрифт. Дрифт на 70 километров в час. А! Вс, я сейчас на это Вот ты нафиг работаешь, что ли, да? Ага. Угу. Ну, давай, я все. Физику будешь? Ну, и не только. О, а я уже сделал их. А что там делать? Там, там же учить тур. Ну я про то, что типа физику, химию прочитал, потом к ВПР подготовился. Я Слан, давай поработай. Пока. Угу. Короче, всем, всем удачи и всем пока, то есть всем пока, всем удачи и всем пока.